Я Валерий Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – хорошее настроение. Лучшая косметика для тела и для души – это хорошее настроение. Кем бы вы ни были, где бы они находились, какой бы ни был ваш достаток, социальный статус, семейное положение, возраст, рост, вес, пол. Если вы грустите, если вы постоянно ходите с кислым лицом, с плохим настроением, вы никогда не будете счастливы, и вы никогда не будете прекрасны я подразумеваю под словом лучшая косметика вы можете даже не обращаться в косметические салоны вы можете даже не намазывать на себя тонны кремов всевозможных примочек и всевозможных косметических средств которые есть в продаже в наше современное время все это бессмысленно если вы постоянно грустите постоянно нервничаете если вы постоянно чем-то или кем-то разочарованы. Вас не скрасит ничто, и вам не поможет ни одно самое дорогое косметическое средство, либо самая дорогая пластическая операция. Людям не помогает ни спорт, ни йога, ни духовной практики. Есть люди, психологи, иногда с мировым именем, которые постоянно находятся в полудепрессивном состоянии. Эти люди никогда прекрасно выглядеть не будут потому что они всегда ходят грозные, потому что они никогда не улыбаются. И если улыбается то это улыбка, как правило, искусственная. Они улыбаются на людях, чтобы показать, что у них все хорошо. Это все надуманно, это все фальшиво, это все не настоящее, искусственное. Важно понимать, все, что вам нужно для красоты души и тела, это улыбка. Это прекрасное настроение в любой ситуации, где бы вы и с кем бы вы ни были. Улыбайтесь всегда, даже самому себе, в любом состоянии и в любом настроении. Больно, плохо, скучно, одиноко, смейтесь, радуйтесь, читайте веселые книги, смотрите приключенческие фильмы, бывайте на воздухе, слушайте музыку, читайте поэзию, рисуйте, фотографируйте, творите, наконец. Но всегда с улыбкой на лице. Улыбка – это визитка. Каждый день, каждое утро начинается с улыбки, открыли глазки, улыбаемся, просто так, словно вы идиот, но счастливый идиот, это так прекрасно, заразиться улыбкой. Сначала это будет сложно, вы будете себя не понимать, будет иногда тошно, непонятно, непривычно, но со временем, нося эту маску счастливого человека, она к вам прирастает, и вы становитесь тем самым счастливым человеком, который когда-то, совсем недавно, Улыбался через силу и чувствовал себя неким идиотом. Что бы вы ни покупали, чтобы вы себе не мазали на лицо, не втирали в тело, это не поможет, если вы грустите, если вы разочарованы, если вы постоянно чем-то думаете, если постоянно вас что-то раздражает, если вы вечно на нервах, вечно на ножах, с людьми, с жизнью, с собой. Договоритесь с собой, попытайтесь найти точку баланса. Попытайтесь договориться с собой таким образом, чтобы вас больше ничто не раздражало. Договоритесь с собой таким образом, чтобы вы всегда носили улыбку. Ведь есть же люди, которые улыбаются всегда. Есть в, каждого, в жизни, каждого человека тот человек, который при любой встрече всегда улыбается. Дождь, с снег, холодно либо жарко. Хорошее настроение либо плохое, а где бы он ни был, он встречается с вами, он улыбается. Вот это и есть лучшая косметика, вот об этом я и говорю. Это самое дорогое и одновременно самое дешевое и бесплатное, безвозмездное косметическое средство. Улыбка, хорошее настроение. Не нужно тратить денег, не нужно ходить в косметический салон, не нужно ложиться под нож хирурга пластического. Не нужно иногда сутками сидеть в спортивных залах, Ходить на какие-то практики, слушать море чуши или перелистывать ту литературу, которая, как вам кажется, дает определенные плоды. Все гораздо проще, все гораздо ближе. Все настолько доступно, что теперь все остальное не имеет значения. Друзья мои, просто улыбайтесь, как я сейчас. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.